Да, можно ли определить человека, исходя его с даты рождения? Сколько можно он будет я и зарабатывать. Говорю, да. да, я и говорю, для этого нам надо знать, еще раз, мне надо знать дату рождения. И если идет речь именно э, о том, что я хочу изменить свою судьбу, да, но если речь идет о любопытстве, посмотрите меня, кто это, э, толкость этого никакого не будет, все делается практично, не теоретично. Я. Повторю еще раз, я об этом уже рассказывал, когда я приглашал человека, 12-13 год это было, человек приезжал, психолог, там, астролог, лектор, и мы с ним смотрели людей. Значит, 200 консультаций, 200 консультаций, из них э, полторы, полтора, полторы семьи, скажем так, поменяли, остальные не поменяли, ничего не поменяли. Это просто нонсенс, полный нонсенс. Опять человек для чего-то берет это все, но ничего не может менять. Сил не хватает поменять. Понимаете, это надо ну, это надо гайденс по-английски, или надо руководство, чтобы человека, если человек сам не может, значит, надо искать благодаря ну, который будет его вести. Ну, вот и все. И дать, дать себя на волю ну, проведения или на волю этого преподавателя, который будет себя вести. У нас очень у многих меняется. Мы на главном канале, поэтому здесь есть ученики, которые учатся у нас в университете. Но я-то читаю, то, что нам присылают. Не все правда, но читаю. Огромное количество людей, которые пишут, у нас все изменилось. Но как оно изменится, если ты практически не будешь этим заниматься? Ну, значит, Можно.